Коллеги, я вас всех приветствую, на связи Никита Керасимов И сегодня мы посмотрим, что хорошего у нас происходит на крипторынке А также посмотрим, что хорошего у нас на индексе S&P 500 Будет, я очень надеюсь, что крайне интересно Поэтому обязательно ставим лайк под видео И важно, пишем свое мнение под видео в комментариях Плюс согласны, минус не согласны. Если не согласны, то пишем, как по-вашему будет по тем или иным инструментам. Поэтому погнали. Итак, на что мы сейчас смотрим? Мы с вами смотрим на наш любимый биточек, но давайте посмотрим сначала даже не на него, а на индекс S&P500. Он у нас движется плюс-минус в коридоре. Хотя коридор максимально кривой. У нас были неоднократные выходы из него. Но, тем не менее, тем не менее реакция есть. И от нижней границы, 3625, мы уходим вниз. В принципе, ну, как говорится, okay. уходим и уходим. У нас был план. Но прежде чем мы пойдем к этому плану, давайте-ка я вам кое-что покажу. Итак. Мы сейчас с тобой смотрим на месячный график PSNP 500. И что мы с тобой здесь видим хорошее? А именно, каждая свеча – это один месяц, начиная с 1998 -го года. Мы нехило так взлетели с 2009 -го года, когда ставки и печатание денег, а, точнее, ставки опустились, а печатание денег включилось на полную в третью смену, и, соответственно, мы мощненько так выросли. Соответственно, у нас, безусловно, достаточно большое количество перекупленности, назовем это так. У нас были небольшие коррекции, это было в 2018 году, да, это было в 2020 году. Причем в 2020 году мы доходили и до 50-й, и до 100-й средней, на месячном графике уточняю. И сейчас мы не так далеко. И что у нас здесь есть поблизости? У нас есть 3 500 это важный круглый уровень, но если мы возьмем и натянем сюда фиксированный объем, вот на эти две месячные свечки, да, это у нас сентябрь-октябрь, мы можем спрогнозировать, что именно сюда цена может сходить. Высокая вероятность, сива события, но ситуация в мире, мягко говоря, неоднозначная. И я бы смотрел, наверное, даже вот так. То есть я бы смотрел в сторону 3000, я бы смотрел в сторону вот этого, вот этой сотой средней скользящей. Опять же, средний скользящей – это еще то втирательство, и в принципе ситуация может пойти разными способами, разными движениями. Но вот эти две вещи, я более чем уверен, в ближайшее время мы протестируем. Теперь вернулись от глобальных событий, которые достаточно сложно сориентироваться по ним и предсказать непосредственно на события вот это. Что мы здесь видим, что мы здесь наблюдаем? Я говорил о том, что высокая вероятность уйти от динамического уровня на 3932, что и произошло. Но ситуация была равнозначна, то есть цена могла как уйти повыше, с него, его протестировать и уйти еще выше к 4 тысячам, также ситуация могла пойти и ниже. Что в конечном итоге произошло? Товарищ Паул вещает безостановочно, ничего хорошего с точки зрения экономики, финансов в мире не происходит, и продавливает цену вниз, корректирует до отмеченного много заранее уровня 3828.50. Если ты внимательно смотрел мой предыдущий обзор, ты должен был отметить этот уровень и мог эту ситуацию торговать. И, соответственно, дальше цена падает вниз. Я ориентировался на уровень 3750, но мы дошли аж до нижней границы данного канала, 3625, даже чуть пониже, и сейчас отфутболиваемся что сейчас если повезет цена даст небольшую коррекцию и соответственно в район 3707 возможно что-то можно будет зацепиться То есть сейчас в принципе неплохо бы увидеть какой-то выдох да? то есть движение сюда и соответственно увидеть 3780 дальше уже будем посмотреть хоть небольшую коррекцию но неплохо вероятнее всего в ближайшее время может быть небольшой затишье, и мы увидим позитив. Потому что многие стопы уже снесены, уже вот так мощно цена по SP 500 и, вероятно всего, скорректирует повыше. Допуская, что может быть повторный тест вот этой области 3828-3856. Будем ли падать? Глобально, да, будем но, возможно, через коррекцию. Теперь же возвращаемся на биточек. Что у нас здесь есть? Пока посмотрим глобально. Глобально, даже уберу вот так, глобально мы находимся на достаточно такой хорошей области поддержки. Пусть будет она зеленая. Да? Вот. И мы видим, что начиная с июня, Цену здесь неоднократно удерживали и не пускают ниши. То количество денег, которое здесь влито в этой области, просто запредельное. Здесь десятки миллиардов долларов, если уже не сотни. И соответственно, как только найдется то событие, либо тот участник рынка, у кого хватит капитала продавить, Просто продавить весь мир и увести цену ниже, а для этого нужно обновить, спасибо, для этого нужно обновить 17500, 17 то мы посыпемся просто с космической скоростью, и 15380, то ту цель, которую я показал, будут просто цветочки. Очень высока вероятность, что 10-11 mm -hmm. тысяч будет прям вот уже здесь и уже сейчас. Есть, конечно, вероятность, что отсюда постараются цену увести наверх. Но, ну, посмотрим. Потому что огромное количество покупок в этой области совершено и нелогично цену уводить выше. То есть, по факту, нужно давить дальше и нужно стопить народ. часов график. Та же самая область. И обрати внимание, как количество красных кружочков то есть какое количество денег сейчас вливается чтобы не допустить падение цены прям останавливает но получится ли это будем посмотреть тем не менее здесь у меня с апреля месяца и таких объемов такой ликвидности не было поэтому очень интересно посмотреть чем же все это закончится? Окажусь я прав, и мы упадем в сторону 15-10 тысяч? Или все-таки окажусь неправ, и мы улетим в сторону 100 тысяч? Но ну, будем посмотреть. Что касается событий, близких к нам. Здесь, так, FIBA можно удалить. Был два варианта развития событий. Первое. С текущих прям мощненько уходим наверх и сразу же возвращаемся. То есть, по факту, сработал именно первый план развития событий. Хорошо? Ну, в принципе, хорошо. На этом можно было заработать. То есть протестировали 19-800, чуть пощекотали. То есть можно было 20-130 тоже использовать, максимально ювелирная точная точка входа. Дальше просто вернулись. То есть, по факту, сейчас у нас элементарно, тупо мы во флете коридора. Это самая стремная ситуация для торговли. То есть, по факту, отрабатываем от верхней границы до нижней границы. Верхняя 2130 130 нижняя 18-460. Вот, в принципе, и все. Дальше. Что сейчас? Сейчас у нас идет, по факту, набор. И говорить о том, что... С текущих нужно покупать и продавать? Наверное, нет. К сожалению, мы находимся в той стадии рынка, когда ты видишь локальную точку входа, ну, допустим, вот, 19-800. Ты от нее входишь и выходишь тупо на 19-100, забирая вот эти 3,5%, десятым да, причем это 35%, и все. Больше ты здесь ничего не сделаешь. Пока мы из -за этой задницы не выберемся, мы так и будем болтаться, как определенная субстанция в правильном проруби Да, безусловно, у нас идут определенные покупки, их сразу нивелируют. У нас есть покупатели, его сразу тестируют. У нас есть продавец, его тоже сразу тестирует То есть на рынке попа. И говорить о том, что локально попадем допустим, тестировать эти ценовые уровни или куда-то вниз пальцем в небо, поэтому глобально я все же жду вот сюда, я глобально жду продолжения звездеца, но локально новых уровней урав... интересных, откуда можно зайти туда или сюда, элементарно нет. У нас есть 18460, у нас есть 18... 19800, у нас есть 20130, у нас вот есть вот эта область 2550 плюс-минус 50 долларов, у нас есть 21 340, у нас есть 21 Что-то да отработает. Поэтому с подтверждением просто входим, либо выставляем лимитки и отторговываем. Это лучшая на текущий момент идея. Что касается эфира: плюс-минус та же самая ситуация. Глобально. Импульс, коррекция. 50-38% идеально точно дошли. Ну, практически, можно сказать, дошли до точки входа. Я говорил про 12.23, ее четенько протестировали. 11.93, ну, буквально пару долларов не дошли, не критично. Очень будет здорово, если все-таки 1061 дойдем. Уже, я напоминаю, что вот здесь уже 5% можно было начинать затаривать. Без энтузиазма. Здесь... Определенный энтузиазм уже есть, можно в принципе затаить даже 10% от того процента, который вы на эту идею закладываете говорить о том, что эфир тоже куда-то там начнет расти, то есть были определенные моменты, но мы, вы видите, это четырехчасовый график, мы просто болтаемся как определенная субстанция, ни туда, ни сюда. У нас есть покупатель, мы его сразу нивелируем и по факту флэт. Флэт это идеальное место для роботов, чтобы толпа начала ошибаться и, соответственно, вы начали терять деньги. Поэтому не лезем в рынок долгую увидели зашли то есть по 30 по 50 процентов 10 плечом забираем и просто уходим не тупо не дает зарабатывать больше вот поэтому новых ценовых уровней также не будет вернемся сюда будет неплохо я допускаю что мы все-таки добьем добьем цель и в ближайшие полторы недели до 1000 Имеем шанс дойти. Но будем посмотреть. Что касается BNB. Плюс-минус по плану. Дошли сюда. Отличная точка входа. Вернулись. Неплохо. А потом дошли и вот сюда. То есть, вот это 50-50, оно отрабатывает и так, и так. Что сейчас? BNB. Многие не верили, вчера в чате общались я говорил, неплохо бы дождаться. 281, чуточку повыше. Возможно, сейчас скорректируемся примерно вот в эту область. Дальше же будем посмотреть. Еще раз говорю, строить прогнозы нету смысла. Если у вас есть возможность сейчас в СИЕ непростое время уехать в отпуск, уезжайте, ничего не потеряйте. На рынке вы ничего не пропустите. Вот. Что касается BNB, в принципе, цель... Если вы сейчас в шортах имеет, то есть Агрессивная Но тем не менее сделка может состояться 277 И также 275 То есть на этом вы сможете заработать От 20 до 30% Не более Есть вероятность, что вернуться ниже Но будем посмотреть Кстати, вот этот вот кластерный объем О котором я говорил и неделю Твинитель назад Продолжает очень качественно отрабатывать Поэтому Учитывайте эту информацию. Вот. Я очень надеюсь, что АТАС в ближайшее время вот эту ерунду настроит. Окошко, мягко говоря, под поднадоело. И, соответственно, биткоин кэш. Так же, как и BNB. Дошел, четенько протестировал 118, чуть дошел повыше, скорректировался. Корр... скорректировался сначала чуть пониже, дальше протестировал 119, точнее 120, вот этот, скорректировался пониже, причем я об этом двух уровнях говорил потом опять протестировал чуть повыше и вот так вот мы пилой ходим и ходим и ходим поэтому лучшая торговая рекомендация либо пытаемся скальпировать внутри данного диапазона либо дожидаемся выхода уже из этой всей ситуации и работаем долго в принципе допускаю, что по bitcoin кэш есть определенное желание увидеть цену, допустим, как-то вот вот так в районе вот вот этого ценового уровня, вот этой области, там 128, может быть, 129, но будем посмотреть, дойдет ли. В целом, на этом все. Если вы Видите какие-то точки входа, видите цели, о которых я не рассказал, пишите под видео в комментариях. Также не забываем про лайкозики, всегда штука полезная, и мне всегда приятно это получать. Я очень надеюсь, что рынок не будет вредничать, и в ближайшее время никто ничего, никакую ерунду не скажет, которая усложнит нашу жизнь. Кто понял, о чем я, тот понял.